Привет, друзья! Мы сейчас находимся на выездном Сома-ретрите. Мы проводим свой ретрит в экопарке Яснополе. Это прям рядышком с Москвой, 120 километров всего лишь. Это название Сома-ретрит, потому что он посвящен теме состоянию самадхи. И очень важно выезжать в определенные места для того, чтобы полностью оторваться от городской жизни, от социума и погрузиться уже в себя, в такую некую випассаму. На природе очень хорошо. Во-первых, получается такое глубинное расслабление даже на психоэмоциональном уровне. Нет такого давление матрицы как в городе да, но это я утрирую еще что немаловажно это выезжать на такие ретриты в особое планетарное время потому что буквально за это лето таких временных окон порядка трех то есть это 2-3 дня особого времени в которое нужно закладывать намерения это все делается в совокупности с энергетическими практиками с медитациями и с правильной постановкой образа в будущее. Программу ретрита мы строим таким образом, чтобы было время на прогулки, на катание на лошадях. Также здесь есть еще шикарная банька. Есть такая возможность самим сварить сыр. Взять мастер-класс по сыроварению, и прям настоящий француз расскажет технологию этого сыра. И даже прям потом дадут с собой... <смех> то, что вы сварили, <смех> я не знаю, как это сказать <смех> И такой купол, где на природе, прямо на поле можно подышать Это очень приятно, такое единение с природой И открывает такие глубинные ресурсы И получается так, что в определенное время, 2-3 дня Идут практики, идут медитации И происходит закладка намерения в будущее И совпадение вот этих параметров усиливает реализацию этого намерения и хочу сказать что это было очень мощно это было просто невероятно круто ребята собрались такая компания душевная просто как на подбор было очень весело Мы много смеялись сейчас совершенно другой уровень энергии по сравнению с тем как я приехал сюда и хочу поделиться своим неземным блаженством. А <смех> ты такой прокачки. В общем, мне э, очень нравится тема погружения, когда ты выезжаешь из привычной обстановки из Москвы на три дня. Это такое ощущение, что ты за три дня как будто бы отдохнул где-то две недели на море. За счет вот этой резкой смены картинки и интенсивных э, практик энергодыхания и медитации. Это очень ценно, что можно быстро и очень глубоко качественно получить такую перезагрузку. Это было потрясающие три дня. Сложно вообще описывать даже словами то, что происходило, потому что происходила невероятная внутренняя работа. Я уверена, что все, кто приехал сюда, уехали уже другими людьми. Это было очень глубоко, очень мощно. И самое главное, что в конце такое очень классное состояние внутренней тишины, внутреннего покоя. настолько, что даже и особо разговаривать не хочется этот ретрит меня действительно прокачал затем зачем я приезжала сюда за спокойствием внутренним ощущением истинной гармонии отсутствием какого-то чувства тревоги все это сбылось и я очень очень рада благодарю тебя мир, благодарю жизнь я люблю всех мы выбираем разные локации целенаправленно чтобы Кому нравится, например, хороший сервис, мы едем в Ярославль. Кому нравится вот такая вот дикая природа, мы едем, например, либо в Миленки, либо вот сюда, в Ясное поле. Или, кто хочет на море, мы организуем свои ретриты в Кирале и на Пангане в Таиланде. Везде разного уровня заработки происходит, ну и, в принципе, атмосфера. После первого дня, после первой легкой практики меня накрыло. Но к концу ретрита меня накрыло так, что мне кажется, я где-то во вселенной растворилась. Это примерно мое ощущение прозрачности, легкости, невесомости. Самое главное – те тренировки, та энергия, которой нас зарядил Роман, она так мощно наполнила э, любовью, каким-то теплом, внутреннее пространство. И воцарилась тишина, покой. И, в общем, это невероятные чувства, невероятная атмосфера, которая царила все эти три дня. Э, мне очень понравилось. И я хочу сказать, что у меня это был первый раз, но это был не последний раз. Я очень счастлива, я благодарна всем за эту организацию, Роме за эти чудеснейшие практики, за тот мощный прорыв, который он нам дал, подарил всем. Фишка практик Романа Карловского, что все намерения, которые ты выражаешь перед его практиками, они сбываются, и это правда. Поэтому, друзья, приглашаю на свои ретриты, мы занимаемся практиками дыхания, медитациями. Следите, пожалуйста, за анонсами в наших соцсетях, когда будут ближайшие ретриты, бронируйте места, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки. Мы вас любим. Следите за новостями более подробно под этим видео. Пока.